господа рад вас приветствовать сижу я значит в офисе готовлю документы процессуальные и мне приходит уведомление кто-то отметил меня в instagram думаю что ж такое а вот тут вот такая вот история сейчас я включу вам видео Як чоловікові легально виїхати з України? Як отримати підтвердження про зарахування до навчання до Європейського вишу та зарахування до комп'ютерної бази студентів Польщі? Воля-незалежність – це абсолютно законний спосіб. Просто заповніть форму на сайті, підготуйте оплату в USDT, отримайте відсрочку у військоматі, Спарить вещи и до рекомендованных нам пунктов пропуску на кордоне, где легально и спокойно перейдите кордон между Украиной и Польшей. Видали? Как все просто в этом мультикомпликационном фильме. А я вам сейчас расскажу, откуда готовилось это поступление. Или все ли так просто, и стоит ли вестись. На вот эти удочки, которые в сети расставили вот эти деятели, да, рекомендованные пункты пропуска. Что это значит? Как это так? Это что, какой-то ревизор проехал и поставил там звезды, что здесь мы рекомендуем пересекать студентам границу в сторону Польши. Ну, сейчас я вам расскажу, как это все происходит. Итак, господа, не все так просто, как в этом коротком ролике, да, закидушечка такая в этом видео. Есть ряд проблем. Ну, во-первых, ну мы же видим, да, что здесь продажа какой-то услуги, а не поступление как таковое. То есть нужно иметь в виду, что если вы эти документы получили незаконно, то у вас могут возникнуть ряд проблем. Вот. Каких именно? И они возникают. Людей, которые едут с такими документами, останавливают на пунктах пропуска, вызывают полицию, забирают в полицейские участки, начинают там допрашивать. Ну, не знаю, в некоторых случаях может и с пристрастием, но пока, пока просто не выпускают, сутки держат. И если человек стойкий оловянный солдатик, не признается в том, что он купил эти документы, то его отпускают. Но это не значит, что после того, как его отпустили, он пошел на этот же пункт пропуска и его выпустили. Пока из тех случаев, что я знаю, ну человек, конечно, не говорил мне прямо, что он там купил эти документы. Он рассказывает, что вот он студент, у него тут квитанции, все документы у него на намазит. Но его не выпускать. И выпустили его с 16-го раза. Это, ну, я не знаю, он просто уже везде был. Везде. С четвертого раза выпускают. С пятого. То есть с первого, со второго раза можете не надеяться, что вы вот это купите там, сколько их там продают, эти документы. И вы выйдете так. Все вам будет в шоколаде. Ну, нет. Первая проблема основная этого э, способа, так сказать, возможности нет даже в постановлении кабинета министров, которое там утверждает правила пересечения граждан Украины э, пункты пропуска, да, ну то есть вы э, правила пересечения государственной границы гражданами Украины, то есть нет этого. Это как-то там зарегулировано какими-то письмами, опять же, то есть незаконно. Опять же, нет законного запрета и нет хотя бы вот такого пункта, что могут выезжать студенты с каким-то перечнем. Это все на уровне каких-то разъяснений, баек, видосиков той же погранслужбы, каких-то заметок на сайте. Поймите, нет никакого нормативно-правового документа, который дает право выезжать студентам иностранного вуза за пределы Украины, имея набор необходимых документов. Но, если вы все-таки хотите, то я вас ни в коем образом не призываю покупать эти документы, потому что можете остаться просто с теми бумагами, которые вам продадут, и остаться еще и тут, а еще и э, поймать. 358 статью Уголовного кодекса Украины об использовании заведомо поддельного документа. Ну и там штраф присудят. Понятное дело, что тюрьму никто не посадит за такое. Но будет, будете иметь уголовное преследование. Поэтому не пользуйтесь этими услугами. Просто я вам говорю, вот отговариваю. Не, не, не берите. Вот. Если вы все-таки студент, иностранного вуза, и у вас все документы легальные, все можно проверить, все поддается проверке и так далее, нет никаких вопросов, вам не говорят, что нужно ждать два месяца, то что нужно? Нужно обратить внимание на то, в какой стране вы студент. Да? Почему? Потому что некоторые документы нужно перевести и заверить нотариально, а на некоторые документы нужно еще поставить допол дополнительно апостиль. Есть такая Гаагская конвенция, Вы убиваете и э, пишите, какая страна, ну, например, Польша, да, э, подписала ли Польша Гаагскую конвенцию. Да, подписала, но там с Польшей есть отдельное соглашение, между Украиной и Польшей на то, что эти документы не апостилируются. Словакия, например, такого документа не подписала то есть нужно открывать этот перечень стран, которые подписали ГААСКУ конвенцию и они там эти страны подлежат апостилированию. но есть исключения и вы по каждой из стран смотрите есть ли исключение или нет желательно апостиль сразу ставить в той стране Откуда документы? Так будет быстрее и дешевле. Вот. Потом их надо будет переводить. Например, у вас есть договор, ну, что, что нужно подтвердить в военкомате для того, чтобы получить справку. Опять же, они выдают справку о том, что они не возражают против выезда военнообязанного. Какой документ отдельный. И основанием для этого является то, что в договоре, либо в каком справке, да, опять же из этого института, университета, будет указана форма обучения. Форма обучения обязательно дневная или смешанная. Ну, допустим, очно половину там и дневная. То есть, очно-дневная через слэш, да, смешанная форма. Если будет указана заочная, это не подойдет. Все, переводите, если нужно апостелировать, апостеллируйте, вернее сначала получаете документы, апостеллируйте, переводите, перевод нотариально удостоверяете, с этими документами желательно берете копию, чтобы у вас были оригиналы и копия для военного комиссариата, да, территориального центра комплектации, комплектования. И социальной поддержки то есть отдаете им копию чтобы тоже было все заверено в некоторых случаях они рассказывают что они там будут проверять делать запросы и так далее и тому подобное это ничем опять же не предусмотрено если говорят два месяца будут проверять ну как же тут уже вроде ехать надо учиться они а два месяца будут проверять ну, в общем или там вступительные экзамены сдавать все это решайте на местах, но имейте в виду, что это незаконно и всегда спрашивайте, а чем это предусмотрено, почему? Потому что я считаю, что такая проверка будет э, нарушать мое право на образование. То есть два месяца это слишком много, мне нужно выехать, пройти языковые курсы и так далее и тому подобное. Это если вы только поступили. Вот. Ну естественно, если вы уже поступивший студент, да, то у вас обучение начнется уже наверное, в сентябре. И поэтому, ну, эта отмазка, как говорится, не пройдет. Ну, в общем, смотрите по ситуации. Но ну, всегда вы имеете в виду, что за ваши права нужно всегда говорить, отстаивать их. Если вам говорят на словах, просите письменно. Если у вас не принимают документы, направляйте их почтой регистрируйте то, что вы подали эти документы, потому что вы можете вот так оставить документы да, в военкомате, они будут лежать без, без дела там документ на документ на документ гора такая лежит ваших этих документов, а человек работает один, и он берет сверху а ваши уже будут внизу то есть, вы поняли волнуйтесь, переживайте, ходите настаивайте, и тогда будет вам следующее Справку в военкомата берете и отметку в военно-учетных документах. Если эти люди до 27 лет и э, они призывники призывного возраста на срочную службу, то у них есть, э, там говорят, приписное свидетельство. В приписном свидетельстве вам могут указать, что у вас отсрочка. Но часто не указывают на основании чего. Так как есть указ президента о том, что... Э, в этом весеннего призыва нет, а будет только после демобилизации, которая, возможно, будет осенью, то просите их, чтобы обязательно указали основания вашей отсрочки для тех, кто призывники. Вот. Те, кто уже военнообязаны, тем, конечно, указывают соответствующую статью, а именно э, статью 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке, и мобилизации. Соответствующий абзац части 1. Вот. Что на основании этого вам выдают. Могут выдавать удостоверения об отсрочке. Могут писать это военно-учетные документы. Либо военный билет. Либо удостоверение военнообязанного. Либо приписное свидетельство. Все зависит от вашего статуса. Так. Что еще? Ну, наверное, не нужно конфликтовать при общении, да, там, не надо... Все на спокойных тонах, просто объясняйте ситуацию. У них могут возникать, я же говорю, опять же, подозрения, все из-за того, что вот есть вот такие ловушки. Могут возникать подозрения, что документы не настоящие и так далее, и тому подобное. Ну, в спокойном тоне пытайтесь объяснить, что все это нормально. Вот. Если у вас пытаются извлечь оригиналы, просите, чтобы составили вам акт об изъятии этих оригиналов и указали, что, что у вас конкретно изъяли, что изъяли оригиналы. Но еще раз я вам советую делать для них, ну, допустим, есть оригиналы документов, они должны быть у вас, ну, это может быть договор с и, учебного заведения. Это может быть э, студенческая виза, это может быть студенческий билет, э, это может быть справка из и, института. Все это оригиналы должны быть у вас. Сделайте две минимум копии для пограничной службы и для э, военкомата, чтобы они могли себе забрать эти копии нотариально удостоверенные. То есть, когда вы будете делать у нотариуса копии, сделайте две нотариально удостоверенные копии. Вот. Немножко переплатите, но вы будете, когда у вас будут просить там, вы оставите документы, оставлять нотариально заверенную копию, а не оригиналы. Оригиналы оставите себе. Вот. Если вам если вас все-таки задержали и доставили в этот райотдел или в еще какие-то содержания пограничной службы то вы не забывайте что вы имеете право на адвоката даже на бесплатного просите чтобы вам его предоставили без адвоката не давайте никаких пояснений даже устно ничего не говорите и ничего не подписывайте ну кроме как иногда когда они отпускают они говорят подпишите нам заявление о том что нет претензий ну оно формально, ни к чему на это заявление, смотрите сами, можете подписывать, ну вас выпускают, можете нет. Но э, с юридической точки, с точки стороны, э, вы когда вас доставляют куда-то, лишили свободы, вы при посещении любого учреждения должны регистрироваться в журнале, журналы там задержанных журналы доставленных есть такие журналы и вы там в этих журналах расписываетесь и потом когда если вы обратитесь к адвокату за правой помощью адвокат может затребовать э, эти выписки из этих журналов и доказать что вы там были если вас в журнале не регистрировали требуйте чтобы вас в журнале зарегистрировали то есть вы когда заходите и за вами закрываются железные двери считайте что вы пропали и все, журнала, если нет, они там строгой учетности. Журнал просто так не пропадет. Не переживайте, страницу не вырвут, если вырвут, там будет служебное расследование и так далее. То есть просите, чтобы вас регистрировали в журналах. Все. И, э, ну, если вас все-таки отпускают, потом пробуйте еще раз. И просите всегда, и то, что не то, что просите, а требуйте, согласно части первой статьи. На 14 закон о пограничном контроле Именно письменное решение О том, что вам запрещен выезд из Украины Потом вы сможете его обжаловать В суде Если вы захотите и утомитесь ходить туда-сюда Каждый раз, когда вы будете пробовать пересекать границу Берите это решение вот. Потом насобирайте, чем больше, тем лучше Всегда можете позвонить на 102, зафиксировать, что, допустим, незаконно вас выпуск, не выпускают, изложить всю эту ситуацию. То есть фиксируйте. Почему? Потому что когда вы будете обращаться в суд, и у вас не будет никаких документов, доказательств, что вы обращались, что пытались вообще пересечь границу, то суд даже не примет это исковое заявление, так как не доказано факт нарушения ваших прав. Даже такое бывает. Вот. Ну, еще есть э, возможность, да, обжаловать то, что вас не выпустили. Вы, в принципе, можете потом и выехать, но процесс будет продолжаться. Э, вот. Ну, то есть, можно взыскать какую-то компенсацию. То есть, расходы те же на проживание, что вы там могли жить где-то в гостинице, да. Вас раз не выпустили, второй раз между этими промежутками вы могли где-то проживать. Какие-то расходы. Моральный, конечно, будет сложно, но э, расходы материальные можно будет заложить и в том числе правовую помощь адвоката взыскать с э, погранслужбы, если это их будет решение незаконно, о том, что вас не выпустили. Ну и там дальше можно писать заявление и так далее в, в, в Государственное бюро расследований, ну это если вы захотите. Поэтому если вас не выпускают и вы готовы защищать свои права, в суде, в правоохранительных органах обращаться, вот как студент, который реально не купивший эти документы, а реальный студент, которого не выпускают, при этом вы чувствуете, что это незаконно, ну, если вас не выпускают, это уже есть незаконно, если вы готовы защищать свои права, обращайтесь ко мне, будем вместе выстраивать стратегию защиты вашего нарушенного права. На комментарии просто спросить, я отвечаю в, под видео здесь, на все вопросы. Если нужна персональная информация, даже просто спросить, то эта информация защищена адвокатской тайной, конфиденциальная, никому не будет передана, платно. Плата чисто символическая. Вот. Какая, какой размер мы там сами с вами определим. Пишите, обращайтесь и тогда будет, будет успех. Всем желаю скорейшего окончания этого правого нигилизма, который образовался в порядке пересечения границ. Подписывайтесь на мой канал, здесь будет много интересного. Всего доброго.